Друзья, всех приветствую! Добро пожаловать на канал! Сегодня будет у нас на разборе проект 10.90. Это новый проект от сообщества ВТП, который стартовал у нас позавчера, 7 марта 2021 года. И этот проект очень интересный, он однозначно очень хорошо пошумит в интернете. И обязательно ребята зайдут в него поработать, даже те, кто еще не работает пока в проектах сообщества ВТП. Например, в криптоакселераторе, в бинаре в профитботе и так далее. Так что надо будет разобраться в этом проекте, я постараюсь максимально подробно рассказать о нем, показать, как можно здесь зарабатывать, и мы поговорим о всеразличных тонкостях данного проекта. Мы сегодня пока поработаем с презентационными материалами, кстати, которые я обязательно сброшу в телеграм-канал, так что обязательно подписывайтесь на него, ссылочка будет находиться в описании под этим роликом. И уже в следующем видео я расскажу конкретно о рабочем кабинете. Покажу каждую кнопку и покажу, как в нем работать и как выглядит дизайн и интерфейс этого рабочего инструмента. По большому счету, весь маркетинг умещается на этих двух картинках и рассказать все под подноготно можно буквально за две минуты. Но не будем торопиться, я расскажу все максимально подробно, чтобы у вас сложилась полная картина, как в этом проекте зарабатывать и как правильно двигаться, чтобы максимально получать выгоду и удовольствие от этого проекта. Если вы новичок, если вы заинтересовались этим проектом, если вы зашли, зарегистрировались и готовы дальше в нем двигаться, то у вас представляется возможность купить бизнес-место за 30 долларов. Вполнение здесь в Райда монета Ра. Ее можно купить на Coin Galaxy. Сейчас она торгуется примерно на 8 долларах. В рабочем кабинете 10.90, она стоит 15 долларов. То есть выгодно очень покупать. То есть, чтобы войти в этот проект, 10.90 достаточно буквально двух монет Ра. Дальше можете зарабатывать двумя типами, либо пассивным заработком, либо активным заработком, приглашая партнеров и зарабатывая на партнерской комиссии. Партнерская комиссия здесь очень крутая и мы как раз таки с нее начнем. А партнерские комиссии здесь просто великолепные, и они заложены в названии этого проекта – 10.90. В чем тут суть? Как только вы заходите в проект и покупаете лицензию за 30 долларов и активно начинаете приглашать под себя партнеров, с первой линии вы получаете 10%, со второй линии вы получаете 90%. То есть заработки здесь просто великолепные. При инвестиции в 30 долларов вы зарабатываете 690 долларов, из которых происходит реинвестирование, и вы автоматически покупаете Лицензию за 30 долларов в первом столе, и дальше этот стол начинает дальше работать. Как только вы закрываете этот стол, приглашая в первую линию 5 человек, во вторую линию 25, вы приходите во второй стол, где добровольно можете купить лицензию за 3 сотни долларов. И тут уже ставки повышаются. То есть, как только в первой линии ваши партнеры покупают лицензию, вы с 4 человек получаете 120 долларов. А 16 человек, которые приходят во вторую линию, вы получаете 4320 долларов. Это также происходит реинвестирование. Как только вы закрываете второй стол, вы переходите в третий стол. И здесь еще выше ставки. Получается, нужно закрыть 3,9, чтобы перейти в четвертый стол. А в четвертом столе уже лицензия за 15 тысяч долларов. Здесь нужно, чтобы два партнера купили лицензию за 15 тысяч долларов в первой линии. И 4 партнера во второй линии. И получается суммарного заработок больше 50 тысяч долларов. Это просто великолепный заработок. То есть получается, что те ребята, у которых большие структуры, эти структуры рабочие, активные, также стремятся развиваться, они здесь заработают в этом проекте очень много денег, просто золотятся. Ну, а те ребята, кто захотят в этот проект зайти на пассиве, у них тут не такие классные заработки, конечно, представлены, но возможность на пассиве также зайти здесь есть. Как только вы зашли в этот проект, вы покупаете лицензию за 30 долларов, у вас максимальный лимит стейкинга райда за 300 долларов, то есть здесь вы занимаетесь стейкингом Стейкинг здесь из расчета 50% годовых. То есть решать по большому счету вам, насколько выгоден этот стейкинг в этом проекте. Лично я бы сюда на стейкинг не заходил, потому что есть более выгодные предложения. Например, в ProfitBot, там по премиум пакетам по 10 тысяч и премиум пакет 100 тысяч, которые, кстати, очень активно раскупаются и осталось буквально совсем недолго, и они полностью раскупятся, там под 0,9% в сутки на 200 дней можно инвестировать монетки райда либо веки получает начисление в райда и за два месяца это получается уже 54 процента а здесь на стейкинге 50 процентов годовых но есть и здесь свои преимущества потому что здесь э, в стейкинге рабочее тело оно не удерживается то есть вы можете этот стейкинг закрыть в любой момент а там вы инвестируете именно на 200 дней и получается в начисление входит тело вашего депозита ну и для ребят, кто интересуется также пассивом, как только вы закрываете вот первый стол, приглашаете 5 и 25 партнеров в и во вторую линию, соответственно, у вас расширяются лимиты, покупая вторую лицензию за сотни долларов, у вас максимальный лимит от 3000 долларов. Ну это так вот, просто... Такая есть дополнительная фишка. Ну, а по большому счету на этом все по маркетингу 10.90. Все, что нужно было вам рассказать, я рассказал. Будем дальше знакомиться с этим проектом. Уже в следующем видео я расскажу вам о рабочем кабинете. Мы посмотрим каждую кнопку и посмотрим, как же в нем нужно работать. Как пополняться, как регистрироваться. В общем, все рассмотрим по рабочему кабинету. Так что обязательно подписывайтесь на YouTube-канал и не забудьте активировать колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И обязательно подписывайтесь на телеграм-канал, потому что там будут опубликованы все вот эти вот презентационные материалы. И я в напечатанном виде буду объяснять также людям, как там можно заработать. То есть мы будем общаться, я буду рассказывать, буду отвечать на те вопросы, которые будут возникать по ходу разбора об этом проекте. А на этом было все. Если видео вам понравилось, то ставьте лайки. Если не понравилось, ставьте дизлайки, пишите, что было не так. И до новых встреч в новых видео. Всем пока!